Стандартная система прав доступа в Linux имеет свои недостатки. Как известно, для определения прав доступа пользователя используются три категории владелец, группа и все остальные. Пользователь получает права в зависимости от категории, которой он принадлежит. Такая система определения прав доступа не всегда подходит. Например, пользователю user 1 нужно предоставить определенные права доступа. Он не является владельцем файла, не входит в группу владельцев файла, но права доступа для всех остальных ему не подходят. Тут на помощь приходят списки контроля доступа, которые позволяют установить индивидуальные права доступа для каждого пользователя. Для того, чтобы использовать ACL в системе, необходимо удовлетворить нескольким условиям. Первое. Файловая система должна поддерживать POSIX ACL. Такие файловые системы, как EXT3, RISERFS, XFS поддерживают ACL. Второе. Файловая система должна быть примонтирована с опцией ACL. В CentOS это происходит по умолчанию. А проверить можно это командой Tune2FS. Давайте переместимся на консоль и проверим. Tune2FS-L. Так, DFSDA. Grab ACL. Да, опция ACL присутствует. С этим все в порядке. Третье. Пакет coreutils должен быть скомпилирован с поддержкой ACL. В CentOS с этим тоже все в порядке. И четвертое условие. Пакет ECL должен быть установлен в системе. По умолчанию он установлен. Это можно проверить с помощью команды RPM. Да, пакет ECL у нас в системе присутствует. Все условия удовлетворены, и мы можем использовать ECL. Для работы с ECL используются две программы. Первая это getFackl. Получение информации по ACL для файла или каталога. Самая популярная опция этой команды – это минус R большое, которая позволяет рекурсивно запрашивать информацию по ECL для файлов и каталогов. Вторая команда – Setfacal. Установка ACL на файлы и каталоги. Формат записи для команды Setfacal может быть одним из следующих. Первый – определение ACL для пользователя. Второй формат – определение ECL для группы. Третий – маска. Она определяет максимальный доступ, который может быть предоставлен любой записью ECL. И четвертый формат определения ECL для всех остальных. И прежде чем перейти к практике, давайте разберем популярные опции команды SetFacl, которые нам могут понадобиться. Минус M – модификация ECL, минус X – удаление ECL записи, минус B – удаление всех записей ECL, минус K – удаление Записи сель по умолчанию. Минус N. Не пересчитывать. Эффектив троит маск. И минус R. Большой. Рекурсивный режим работы. А теперь давайте поработаем с ESL на практике. Установим сель на файл. Удалим его с файла. Установим сель на каталог. И поговорим про резервное копирование. С помощью каких средств это можно делать. Переходим на консоль. Из-под пользователя root создадим новый файл. И назовем его файл. Значение Umask по умолчанию 0.22, а как мы знаем, для файлов оно вычитается из числа 666, то есть созданный файл будет иметь право 644. Чтение запись для владельца, чтение для группы и чтение для всех остальных. Пользователь User1 не является владельцем файла, так как им является пользователь root. Он также не входит в группу root. То есть он попадает в категорию «Все остальные», которые разрешено только читать файл. Нас такая ситуация не устраивает, так как пользователю User1 нужно предоставить возможность редактирования файла, но не назначая его в группу root, так как это может быть небезопасно. В нашей ситуации поможет ACL. Создадим с помощью команды touch пустой файл в каталоге TMP. Файл у нас будет называться «файл». С помощью команды setfacl мы установим ESL для файла и предоставим пользователю user1 права read-write rv. Давайте сначала проверим, какие сейчас права у нас на файл rvrr. То есть user1 сейчас в категорию «Все остальные» попадает, ему можно только читать этот файл. Мы ему хотим еще права и на редактирование, то есть на, на запись предоставить. Это можно будет сейчас сделать с помощью команды setfacl. Минус «М» — модификация. Мы будем модифицировать значение ACL для файла. «U» — «User». Указываем, какой юзер. И указываем, что мы ему даем. «RV», то есть read-write и на чтение, и на запись. «Пробел» и, собственно, файл, для которого этот ACL устанавливается. Все, ACL у нас установлен. Вот так вот просто. Смотрим на файл, на, на файл, файл. После установки ESL в выводе программы L.S. На файле файл мы в конце списка прав доступа увидим знак «плюс». Он означает, что на файл установлен ESL. Несмотря на то, что после установки ESL на файл в категории группы права доступа изменились на R.V., они по-прежнему только на чтение для группы. и ESL не трогает стандартные права доступа, для того, чтобы посмотреть списки контроля доступа, используется команда getfacl. Давайте ее сейчас выполним. getfacl.tmp.файл. Строки 1, 2 и 3 – это путь к файлу и его имя, владелец файла и группа файла. Строки 4, 6 и 8 соответствуют правам доступа на файл и называются базовыми записями ACL. Строка 5 показывает права доступа для пользователей User 1. Строка 7 это Effective Right Mask. Она ограничивает эффективные права для всех групп и именованных пользователей. Строка групп Р вот эта строка как раз показывает истинные права для группы. Для того чтобы убедиться, что у пользователей User один действительно появились нужные права, переключимся на его учетную запись и попробуем отредактировать файл. В файл. Переключаемся. И с помощью команды «Эхо» попробуем добавить что-нибудь в файл. Упс. Да, видите, право на редактирование, на запись у пользователя User1 появилось благодаря ACL, которому мы на этот файл назначили. Теперь он может редактировать его. Теперь давайте вернемся обратно под учетную пользу. Учетную запись пользователя root и удалим ACL с файла. Как это можно сделать? Ну, с помощью setfacl, естественно. Дальше ключ минус b, если мы хотим удалить все ACL с файла, которые на нем могут быть установлены. Или с помощью x-ключа мы можем выборочно сели удалить. Но поскольку здесь кроме единственного ACL для пользователя user1 больше никаких нет, мы можем просто ключ минус b использовать, Меньше нам печатать придется. И просто удалим все ECL, которые на файле были. И видим, знак плюс у нас пропал в конце прав доступа. Это означает, что никаких сель на файл не установлены Все, сель у нас таким вот образом удаляются. Теперь давайте установим ECL на каталог. Создадим каталог DIR1 и назначим для него права ReadWrite для группы Admins. Тоже его мы а, создадим в каталоге TMP. TMP-DIR1. Смотрим TMP. Сейчас здесь права просто у нас 755. С помощью setfacl минус m группа admins. И что мы этой группе хотим предоставить? Read write, то есть и на чтение, и на запись. И указываем каталог. Смотрим. Да, плюсик появился. Значит, на каталог DR1 успешно были был ICL наш установлен. Проверить его можно будет а, командой getfacl, getfacl и название каталога. Да, все есть. Вот для группы admins у нас отдельные права не такие, как для всех остальных права здесь ReadWrite, то есть то, что нам и требуется. Каталог может содержать также Default ACL, который которые будут наследовать файлы и, и под каталоги внутри этого каталога. Сейчас пока такого не происходит. То есть мы можем создать файл в tmpdir1 один файл и создать, допустим, каталог, да, там, dir2. Теперь мы смотрим tmp dir и видим, что никаких ECL ни на, ни на файлы ни на подкаталоге у нас не наследуется. Мы это сейчас исправим. Удаляем TMP-DIR1. Заново его создаем. DIR1. Устанавливаем теперь... SetFact. Устанавливаем теперь заново тот же самый ECL. Ну и сделаем дефолт ECL, чтобы... Под каталогией файла также наследовали этот ACL, который на каталог у нас будет установлен. Для этого опция минус "-D", используется, то есть Default ACL, она обозначает. Дальше M, модификация. И что мы будем модифицировать? Будем модифицировать значение для группы. Групп. Через двоеточие указываем, для какой группы это все будет происходить. Группа админс И через двоеточие указываем, что мы, какие права вообще хотим этой группе назначить. правам будем RWA назначать, то есть и на чтение и на запись. Ну и в конце указываем каталог, для которого эта ACL будет применяться. Все, и ACL установлен. Давайте его проверим с помощью команды getfackl. TMP, DIR1. Да, все есть. Вот видите, у нас значение default появилось. Вот, по умолчанию нас интересует эта строка. По умолчанию группа админ. С Rv будет у нас для всех файлов и подкаталогов такие права иметь. Давайте попробуем просто что-нибудь создать в этом каталоге. Так, значит, так, mkdir tmpdir1, dir 2 файл2. И вот, видите, плюсик тоже появился у, и у каталога, и у файла, который внутри каталога dir1, то есть они начали наследовать default ECL, то есть ECL по умолчанию. Это то, что нам и нужно. Давайте просто с помощью команды getfackl проверим, что они там унаследовали. tmp dir1, dir2, смотрим, да, группа default, admin, server, все нормально. То есть под каталог dir 2 в каталоге dir 1 группа админ также сможет иметь право на и на чтение и на запись ну и проверим для файл 2 что у нас там установилось да такая строка у нас тоже здесь есть в группе админ позволено редактировать файл 2 не только читать то есть первые права все нормально ну а строка группы RxEffectiveR показывает эффективные права для группы файл, то есть какие они у нас в действительности будут. Обычная группа сможет только на чтение. Сюда права иметь. И некоторые замечания по резервному копированию. Такие утилиты, как TAR и CPI-O, не поддерживают ACL, и при сохранении и восстановлении файлов ACL будут утеряны. Чтобы такого не произошло, для резервного копирования файлов с ACL необходимо использовать утилиту STAR. Установить которую можно из стандартного репозитория CentOS. Давайте проверим, есть ли она там. Ну, есть, должна быть. Да, стар здесь у нас в базовом репозитории присутствует. Списки контроля доступа являются альтернативой стандартному методу назначения прав доступа на файлы и каталоги. Однако они применяются ну, не так часто, так как, большинство, так как большое количество ECL может не только затруднить администрирование системы, но и ощутимо сказаться на ее производительности. Поэтому ECL применяются не так часто, но знать о них все-таки нужно.